Пам-пам-пам. Всем привет! Макс Рисков вы на канале Макс Риск или канал Риск Старт. В общем там как бы канал Риск Старт. Все-таки это ролик посвящен у игре Зуба Майнкрафте. Если вам нравится такая рубрика, то лайк. Сейчас включу музычку и начнем строить. Чем больше видеоролики выходит, нужно ставить там лайки. Чем больше лайков на этих видеороликов, тем чаще чаще будут выходить, а так можно даже и зубы поиграть так тихо, ромка, на А я только конечно, включу для вас там. Как по мне, как я на стриме пробовал, это слишком мало, так что добавлю еще кусочек. Так, то ну вот там мы какие-то, как по моему я их там добавлял. Откуда вы, а? Это есть, маленькие защитники. Да, добро пожаловать. назад назад назад да их нужно притягать к себе <сс>? не знаю зачем это сделано так в общем и где моду включить нужно выключить кил и узнать где место управления дом эх давно я не играл майкрафт став лайки тоже давно играл майнкрафт не знаю так, что такое достижение нам не нужно так, М -м -м, Чё -о -о, не понял Ага, RR. что это значит? Синус. Нет, кое-не знаю. А дальше? Идем что в тупик. А ну, на да, тупик, глянь. Да, так, так, так, так. прикалываетесь? Так, я не пойму управление. Нажимаю управление. Где пробил? Нашел вести команду все mm -hmm. э, э, да все нормально местоположение ну ладно В принципе не, Всё, не нужно все мы будем нибудь как по мне это хорошее место и он тоже можно, конечно, призвать. Ну, в общем, строим все демонты, тоже будем смотреть Они в отдельных сериях, только при условии того, что будем много лайков. Так, как мы знаем, земля есть? Есть. Что еще есть? Так, мирная пока Мы не будем сражаться. ППС видно. М -м -м -м. Чего же начать? Ну, вообще общем, начинаем все. Что увидим, так так там. Есть домики Ну <смех> вот такие сойдут. Ну что ж, давай начнем. Это будет просто ромдомная карта или будет спаун. Этот спаун. А там по прямому будет карта. Ну окей. Там нужна еще речка, как я знаю. Да, ну это, конечно, будет долго. Но что ж, поделать Посмотрим на вашу реакцию. Понравится или нет. <смех> не, не может быть и Brow Stars. Тут, ну, конечно, есть некоторые, которые снимают. Ну ладно. А мы зовут придумаем. Первый источник. Да-да, знаю, что это маленькие. Это нужно, кусты. Кусты, потому что они очень похожи, чтобы спрятаться. Так кустики, знаете кустики? <с het> а то я не в курсе. ты мопед. тебя реально? Ну, знаете, ну можно, можно. Все, хай будет. Напиши комментариях, оставлять мне это все. Да, дальше нужно трава. травычка где у нас трава? тростники У меня, ну, можно, может посадить. Давай. М -м, давай. М -м, нравится. Туда лайкос. Второй. кто сойдет. Там тоже Просто Первый угол готов. Да, может быть, песок еще добавим, Да, давай песок. В фантазия, конечно, взрывает. Ну, так, так, так, так. ну тут рядышком должен быть домик. Где там будет эти вот лук брать? Как я помню. Тут должен быть лук. Э, неважно какой дом. Конечно, главное охроменный дом. Угу, тут будет дверь. Так, так, так. Вот до фантазии, кстати, но ну, шок, я такого не знал. Содионт. А Потом посмотрим издалека. Давно мы играли, не играл, И не привык еще к этому. А, -мо квадрат, да. аряж так не классно квадрат, квадрат. ну и ладно. пишите свое мнение как изменять. то должен быть еще окошко, чтобы для стрелялки. ну если хотите, то я эту ссылочку там кину на сервер, точнее на карту, карту. а кто из вас знает, как есть создавать сервера я знаю некоторые программки. можно. так что у нас будет даже и сервера как мне вот так союз на а посмотрим тут еще так сделать я мастер номер один а так так ну окажется так как будто знаете да как будто как эта мышка за что может быть так сделать не более менее ладно хай будет так вот я уже не в курсе знание потерял песок не знаю зачем, но там есть камушки, пески, хоть какой-то миграции но нужны. Ну, тоже считается. Ну, тут можно пару штук вот так, как будто, как будто случайно. Камушки, значит, ну, порох типа того, разводняк вот сюда ходит Маленькая карта, да. Ну, потом будем расширять. Если будет мне помогать, то будет очень классно. Карту потом можно сохранить в следующий раз скидывай блин я не в курсе это версия 1.12.2 новая версия я конечно бывает еще новая но это сойдет вот так ну можно так еще. там вот есть там потом будем задавать игроков хайни будем шицам Север, значит, никого не нужно запускать. Не, ну вообще нужно купить эту лицензию, тогда можно. Но мне денег нет. Кто знает, кому-то не жалко, напишите мне лично сообщение, а потом как-то вас отблагодарим. Да, потом можно на машинках кататься. Странно, знаете, я бы хотел, что в зубе кататься можно было ему на машинках. Чему так в зубе нельзя кататься на машинках, а тут можно? Тут, конечно, не лагает но прикольно, бам, и такой заезжаешь. А, ну да, знаете, прям как специально сделали оборот, что прям нельзя туда залетать, заезжать. Те, кто у кого-то нет тачек-то, они могут действовать тусоваться. Офигенно, кстати, придумано. Также можно лук брать и стрелять. Обычно коробочка, потом будем улучшать, улучшать, постепенно улучшать. А, конечно, была крыша. Я, конечно, не умею делать крыши, но попытаюсь. Что-то из этого сделать. Они сотворить я ну, не, не в курсе можно так сделать они а, а, в курсе а. опа на опа получается ух ты ⁇ -мо ⁇ откуда так фантазия Нет. там проверим зато машина сюда не зайдет и можно охранять здесь я знаю что у нас будет столько игр кстати напишите в комментариях сколько вы в зубе игр сыграли эти тоже почти 200 кто-то тысячу может быть англичанский english. english по тысячу так у нас на двойное окно будет да что майнкрафтеры могли оп, она залететь не так нельзя как по мне красота а будет но мы так не будем залезать не будет честно Потом сделать они видим блоки, там возможно такой вот. Только нужно постараться сейчас. Помутить. Так, так, так, потом проверим, как это все будет выглядеть. И все будет классно. Кстати, вы на канале Риск Старт. И если хотите продолжение, там лайк, подписывайтесь в канал. Всяко-всяко. Смотрите еще ролики, что прям расти статистику. И тогда я могу. чаще и чаще на канал. Просто у меня есть другие каналы могу на том канале я могу только на том канале в том случае если активность есть а активность на первом канале ссылочка на мой канал макс риск брал макс риск есть в описании вот так вот ну что ж давай тогда посмотрим вроде бы нормально. также можно крышу где-то будет темно а, кстати я вот а вспомнил но Тут некоторые еще были декорации. Ну что тут ставить замену? А? Такое, чтобы было светло. Возможно, факелом Отлично идея. Давайте поставим. Только потона. Вроде у меня получается довольно хорошо. Если умеете получше, то создавайте ролики на эту тему. Конечно же, некоторые создали. Ну тогда приветствуем. Приветствую я ваш новый конкурент. Ладно, шучу. Я даже настоящий зубастер мне можно. Ну, у меня уже два месяца, когда я в зубы играю. Сначала в Бакуан Фанхат. Серии можно идти в интернете Бакуган Фанхат. И все, и только я там. Никто не записывает, странно. Что такого страшного? Не, не понимаю. Бакуган Фанхат, обычная игра. страшный игра или прикольная игра? Вот не, я не в курсе. Вообще, там делал монтаж некоторых. Там возможно получше чем вы сейчас смотрите блин уже солнце садится может быть закончить то думаю его что не нужно кстати очень класс новеньким мне бы скопировать и вставить домик можно так скопировать есть такие программки там это сделаем давай включайся чего не работает? А, а, понял. Тихо никому не о функцию, только вы с нами должны знать это. А то бывает некоторые, теперь рассмотрят нас, и они такие, а, ну, ясно, тогда я на свой канал так сделала Ну ладно. Но они не досмотрели бы этот ролик прям отсюда, так что это наш с вами секрет, наш с вами секрет, или вот вещик с другого канала. И вот так занимаетесь, так скажем, так скажем, этими масками, секретными агентами, которые за нас следят. уже а -а -а, так не делайте. Я только за строительство, за результат какой-то. Ну Майнкрафт результат подходит лучше всего для каких-то настоящих проектов. Ну а что? Что это такое? Ну и что, нормально? Жалко, что я не могу скопировать. Ну что, покатаемся? ну ну ну ну ну ну ну ну, ну, ну. Что я не понял, а что тут три двери? А, вон чем дело. Не, никто сюда не пройдет. Только люди настоящие могут пройти, чуваки. Сорянчик. Ох ты, как это я так взял. А, вот понятно. Ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, нельзя. Ну, ну, ну, ну, ну, ну. комментариях продолжать или не продолжать. Можно я левшой буду. Так, давай-ка тогда. Это золото. Ролик, конечно, будет длинноватый, но это же Minecraft строительство а серии будут короткие ну кстати возможно если мы будем так строить то с нами теперь захотят с нами сыграть в эту игру строй конечно не захотят потому что скучно но строить будут те кто заслуживает это или как сказать кто хочет да кто хочет по желанию и тот может что хочет делать конечно может делиться так что когда наберем на этом канале 10 тысяч подписчиков или 100 тысяч лучше конечно 1 миллион лучше конечно 10 и, ну серебря за с... какая бронзовая бронзовая за серебря бронзовую ощущение серебряная купка за 100 тысяч за... за 10 тысяч подписчиков сюжет и вот хочу сверху сюжеты так что сделайте мне сюжеты подписками и вот так вот я вам скину карту и мод вы можете в одиночном с другом сыграть там по сети он должен тоже ваш моды скачать ну или север установить на мод добавить то что я вам скинул лично сообщение а, он там не думает что это вирус не он там, хочет проверить проверяйте скачивать есть программ антивирусников и проверяйте или смотрите доступ чтобы там э, доступ к вашему браузеру что к вам не зашел браузеры там забрал ваш канал как остальные говорят а мой канал украли Нужно нужна программа такую, чтобы узнать, что им можно брать. Они могут заходить в браузер ваш именно. Им разрешено этой программки браузер заходить. Да или нет? Очень вообще-то должно быть. Что мне не нравится? Может быть здесь построить? В общем, считаемо. Пошел, вон, Так раз, два, три, четыре. Пять, пять, шесть. Понял. Тройные двери. Ну, хайбудь. Вот такие вот хайбу. Может быть так вот. Проверим. Может быть так вот. Может быть. Вот. Так вот. Ну. Такое, вообще, вот, нормально. надо ну, тоже нормальный красочек Все, отлично. Пишите свои мнения, комментарии, жду большой ответа. А с вами был, эм, с вами был, эм, подожди. Так. Э, что не так? О, а с вами был Макс Риск. Всем удачи и всем. Пока-пока.